это не смотрите это масса чтобы была критично 2 миллиметра или в пределах нормы 5 сантиметров, сантиметров. У нас... <смех> Во. вот такое отверстие а для того чтобы вас не украли калитку открывается Ну что, хозяйка нравится, принимай работу. Супер вообще. Мишсекс. Это на усадьбе, да? Да. По-моему, на усадьбе это тоже писали. Это, наверное, звук машины сильный. Типа, скоро проемы ради меня надо будет э, увеличить. Так вот, сделали такой проем, чтобы меня две тут поместило. Ну, oh, в общем, вот, ребята, сделали заднюю калитку Достаточно сложно, если делать это в первый раз Потому что вот со всеми вот этими вот дырочками, отверстиями Со всем этим мы немножко помучились Потому что туда-сюда все это подгонять Но я думаю, справится любой, кто хоть раз держал в руках сварку, болгарку В принципе, экспериментируйте, ничего сложного Если делаете для себя, то... Тем более тут еще металл вырезаться же будет ничего не будет вырезаться тут а просто металл лист вставишь. металл встанет ну, там маленькая такого а вот отверстие ручки? вырежется для ручки то Сверлышко, маленькая а -а -а. дырочка будет сделана все вот так Ну короче прям... сама калитка мощная еще проем мощнее выше это знаете это вообще на самом деле с расчетом того что во-первых слабые поставили широко а у вторых садью говорит, вот приехал с сумками, да, тащишь вот так вот все. И не надо бочком идти. Да. А вон вот так Да. С тачкой возить туда-сюда что-нибудь на садовой, mm -hmm. даже он на помойку что-то вывозить, какие-то пакеты, мешки. Спокойно, нырька, и все, ворота не надо открывать. Да и вообще, и калитка, и дорожки, я считаю, на своем участке должны быть достаточно широкими, чтобы как минимум вдвоем спокойно разойтись и не толкать друг друга плечами. Все, друзья, полетели мы домой, пускай сохнет. Смотрите, как я зафиксировал, забил э, арматурку в землю и вот так вот вниз в отверстие трубы вставил ее, чтобы ветром не шатало нашу калиточку за ночь. А ты вот эти вот системы показывал, да? Кого? Ну, систему, которую ты вот вот эти вот... А, стопоры? стопоры? Да, да, да конечно. Там вот сверху все и верхний стопор, и нижний стопорок покрасил, и верхний ограничитель, чтобы вверх она не снялась в закрытом состоянии. Все сделали. Все, показали, вот. все покрасили. Батя. Ну, ну, конечно, я по-другому немного хотел сделать. У меня другая идея была. Но в итоге потом Где решили же... позвать вообще даже меня тяжелую артиллерию, чтобы я им объяснила, как варить калитку. Потому что они не могли сойтись во мнении. Да, нам нужен был просто наш спорт. <свят> я вообще как придумал уголок приварить вот так: вот сюда, угу. то есть 40 миллиметров сюда, 40 миллиметров сюда. И этот уголок был бы и притворной рамкой. То есть дверь хлоп угу. и уперлась сюда Он бы закрывал вот эту щель Которая здесь будет Но ну, у нас ее и так лист металлопрофиля закроет Но этот уголок был бы вот притворной рамкой То есть и стопоры, и ограничители, и притворная рамка То есть дверь закрыл и все вот А дальше глубже бы никак не уходила Но батя говорит так Проще и легче. Давай не да. будем думать. Но на самом деле, знаешь, почему мы так сделали? Потому что я уголок не нашел. Он говорит: давай, фигня, не страдай, быстренько сейчас так вот сделаем, и ты никогда поэтому в жизни не вспомнишь о них. Уголок прикрутили сюда. Не, но ну это большой уголок, это слишком мощный. Приварили, для этого приварили. Да, поэтому у нас и зазор вот здесь, вот между столбом и калиткой, получился достаточно великоватый, потому что мы изначально 5 миллиметров заложили еще на дополнительный уголок, который Ну, мы вообще, сюда вот так приварить. вот смотришь, вот она прям вот, вот столечко будет там. Ну Череп. да, примерно. Прям миллиметр. Короче, ждем, пока все это засохнет, ставим замок и будем вешать лист металла. Я думаю, и будем выходить не через будет... ворота, а через калитку. Да. Будем вот, тут, вот бачком сначала проходить, открывать и выходить. И на ключе обязательно ее закрывать, как иначе. Ребят, всем здорово! Начался у нас новый день. Сейчас буду вам показывать, как мы с отцом решили сделать ворота. Выбрали мы наиболее простой, наиболее дешевый и самый-самый, на наш взгляд, оптимальный вариант для нашей чудо-дачи. Так как забор, вы как и заметили, мы делали достаточно бюджетно, соответственно, и ворота мы решили сделать точно так же. Очень дешево, сердито, но самое главное, надежно и просто. Конструкция будет отличаться от всех известных и продаваемых в интернете. То есть это не система якселя, не вот эти вот ролики внутри 60 на 60 профилей, ничего подобного. Это будет достаточно распространенная схема. Рамка квадратная и 4 ролика, по которым, собственно, и будут ездить сами ворота. Но мы немножко модернизировали, добавили жесткости и используем весь тот материал, который у нас еще есть на даче. В общем, как говорится, из и палок мы будем делать ворота. Погнали, сейчас буду вам подробно все рассказывать и показывать. А вы не забудьте подписаться и написать комментарий, как вам наши ворота и как вам в целом вообще вся эта дача. Все вот эти ветки, которые у меня находятся у клубники, я решила перетащить к другому огороду и сделать там мучу. Новый день, новое приключение. В общем, 6 метров воротина, хотим делать откатные ворота. Как все это будем делать, будем подробно снимать. Идея не новая, идея в интернете взятая. В принципе, все просто и понятно, максимально дешево. У меня осталось 4 квадратных трубы 40 на 20 их используем как основание, две штуки так И промеж них ввариваем круглые трубы Потому что квадратных нет <свы> Ввариваем круглые трубы, выдерживая диагонали Вот эти мы их уже промерили, они у нас идеально выставлены Сейчас привариваем одну с краю, одну в центре и одну с другого края После этого покажу, что будем делать дальше мы рамку выставили а, сейчас ее всю ровно ниткой выровняли вот эти длинные стороны эта сторона у нас получилась идеальная и не провисаний нет ни никаких выгибаний нет по этой стороне есть один нюанс вот от центра до той стороны она немножко вот так вот горбатенькая у нас сама труба. Но ну, я думаю, как-нибудь потом исправим. Это у нас будет вверх, в принципе, не критично. Теперь, что мы делаем? Так как это низ, нам надо дать от этой точки в углы диагонали. И от этой точки в тот угол диагональ, чтобы... Воротина вот так не провисала. Ну и эта сторона, соответственно, в этот угол тоже. То есть, когда мы дадим диагонали, мы зададим жесткость всей конструкции. Сейчас сделаем это. Ребят, на диагонали хотим дать уголки. Вот такие, 50 на 50. И чтобы сварить ровно два уголка, потому что они у нас 2,5 метра. Соответственно, нам надо 70 сантиметров нарастить, так как у нас диагональ 3,20 мы что сделали? Мы положили первый уголок, и в него вложили два других уголка, которые нам надо сварить. Таким образом, нижний уголок задает нам идеальную плоскость. Что-то шипит и горит, да? Вот, задает плоскость, и эти два уголка свариваются достаточно ровно. Все, включила. Перевернула только. И смотришь, как там нормально, ненормально. Если близко очень, 0,5 поставила Корыто больше не надо? Я какой корыто. Ну и чего у вас результат с пинками-то? Ну не знаю, пока порыс не дают, роди не дают. Нет, нет. Не. не. Здесь тоже с тобой в этом году еще будет это светлее. Я, знаешь, короче, как поняла, поросль переходит от мамы дерева, так сказать, которая дает всю поросль. Вот видишь, у меня здесь поросль поволазила как много. Да. То есть есть главное дерево, которое дает вот эту всю фигню. Его надо найти и вот так же засверлить. Да, удалить и все. Только я не могу понять, какое это дерево дает всю эту порцию. Там mm -hmm. здесь порцию повсюду. Повсюду, да. Давай пока у нас там сжигается вот этот морг, с с тобой. Ты же передумала. Нет, это вот эти треер, ну что, они нам тень дают. А вот уже распускают. Момент истины, сможем ли мы их поднять Это 4 метра Сейчас проверим. Ну, ну что, в принципе, вдвоем не тяжело. Если мы еще накрутим на нее 4 листа металл, металлопрофиля, я думаю, будет потяжельше, но в принципе терпимо, да? А тут на месте их не прикрутим. Не прикрутим, у крайний лист будет за забором. Вот один лист прикрутишь, остальные Мы их прикрутим, потом три скрутим и один оставим. А потом остальные по месту, точно. Так, ребят, сейчас покажем вам, что мы делаем, занимаемся чем. Мы ждем вот этот мусор. Сегодня мне дали немножечко есть руководить. А Саша нам будет спиливать шиповник. Все, вот это, чтобы не распускал он листья, ничего не было. Сейчас нам Саша спилит. Конечно, там трудно залазить. Там теплица у него еще сделана была у хозяина. Работы. Ксюш, помарши, пожалуйста, своим подписчикам. Ну и все, все. Теперь он не будет распускать листья. Все. Готово, ребят. Три секунды. Вот что значит электропила. Итак, решили мы доделать калитку, но под ней вы видите совсем другую конструкцию, которую, возможно, вы увидите не в этом видео, а в следующем. Чтобы не пропустить, обязательно подписывайтесь. Делаем калитку. Сейчас разметили все отверстия. Разметили под петли, вырезали, обрезали лист, как нам надо, в размер. И будем прикручивать его к калитке. Затем понесем туда и уже по месту будем отверстие под замок и ручку дорабатывать. А помогает все это добро нам собрать инструмент от компании Ресанта. Ссылочки на него вы найдете в закрепленном комментарии. Давай. Я верхняя, ты нижняя. Угу. Да вроде. Ставь. Лис не дает одеться в петли. И накрывная волна будет закрывать всю эту щель. <с> <с> ну что, калитка готова. Тестовый вариант открытия-закрытия. Проверяйте. У -у -у -у. Ух ты. Ух ты, крути до отказа. Не бойся, что ты. Слышь а ногами. Крути-крути, не бойся, что-то его. А, тут еще есть на столько оборотов? Конечно. У -у -у, Ручка какая М -м -м. В общем, калитка серая, забор белый. <laughs> все эстак. супер. О -о -о. Вообще, просто В общем, осталось закрыть нам только вот эту вот щель. То есть вырезать сюда кусок листа и сделать все красиво. Ну, и научиться пользоваться замком. <laughs> ну, что, удобно? Отсюда она вот закрыла, мама. Мы открыть не можем, но если вот этот шпингалет покрутить, то все открывается. Класс! Естественно. Безопасность